Сегодня я просто играю на флейте Или на людях, Играю на людях на слепом тротуаре весенним и летнем На бокалах с портфейном Который ты любишь И ты меня помнишь Но как-то не очень Собирая осколки соседнего мира Тогда было просто не лето Осень или может другие постели квартира Скоро твой выход Космос, но ты все в той же позиции Ждешь любви, на той же позиции Ждешь чистоты, хоть все войска Давно ушли вперед Бандиты и в сверкании горы, что так любят туристы В этом мире я стал быть до а час петерастом Если б мне было дело до этого мира, я же просто играю на маленькой пете прохожие, я думаю, мне так положено, я сижу на краю этого тысячелетия, Чтобы не стать ненароком одним из прохожих. Скоро твой выход в космос, но ты все в той же позиции ждешь любви, На той же позиции ждешь чистоты, Хоть все войска давно ушли в. Космос, но ты все в той же позиции ждешь любви, На той же позиции ждешь доброты, Хоть все войска давно ушли.